Всем привет, друзья! Мы сейчас будем делать картошку и сладостей, да? Печенье взяли. Ты было смято, так, сделай. Мам, Диму, ты чего не снимаешь? Это мой братик. Да, это наш братик. Иди сюда, Дима, ко мне. Так, печенье, короче, почти два килограмма взяли. И Фарида сейчас в блендере пускает их. Мы Один будем... Все. Да. Они по 800 грамм у нас, развесные, самые дешевые. А они, вкусные. Ну, вот они вкусные, мне тоже ну, больше нравятся, ну, чем такие ну, вот, да, дорогие. Они, они Потом вкусные. масло сливочное, нам надо 200 грамм. Что это там? Ой, это не снимай мне. Здесь не делай, все на пол выйдет. идет. Так, какао. Какао это... 5 столовых ложек. С горочкой и сгущенное молоко. Сгущенка у нас госцерская, Яшкаролинская, наша вкусная. местная, Марийская. Вкусная она? Да. Он как быстро в блендере делается. Да, хотели через мясорубку. Хотели через мясорубку, а потом в итоге вспомнили, а потом что у нас. Вспомнила. Да. Всегда молодец. Что у нас есть блендер, оказывается, в итоге в шкафу только стоит и мы его не вытаскивали. Да. Сейчас она все это пропустит и затем мы покажем, что как будем делать. Добавляем туда сливочное масло, Я какао сам и сам. сгущенка. И это все будем пока. смешивать не мы. Не гущенки нам надо будет сколько так здесь тысяча а нам надо будет 400 значит мы будем добавлять половину бутылочки половина бутылки сливочное масло 200 грамм полтора кило. Ну, кило 800 где-то у нас печенье ну мы все на глаз так примерно примерно сделаем вот делаем дальше работаем потом смешивать будем и... можно конечно орешками посыпать ну ладно это я потом скажу так, друзья, вот у меня порядок сделала мы будем сейчас добавлять сюда какао масло мне кажется, вот эта тарелка маловато будет, да, мешать. Да. Давай железную. Железную все-таки, давай. Потому что мешать я не смогу в вот, этой Бедный Давид у меня туда-сюда достает. Туда. Так, добавили мы какао сюда как видите. Добавили мы какао сюда и тарелка нам это да, маленькая, да. маленькая вот. мы еще поглубже взяли. Вот, вот это самый, то, самый самолет. Добавляем добавляем сюда 200 грамм сливочного масла, как всегда гузелька на глаз. Добавляем сгущенки, пол бутылки. Это выходит у нас 400, а даже почти 500, да? ну, пускай будет сладко. Можно орехами заправить сверху, но орехов нет, будем так. Так, сейчас помну, если надо будет еще добавим. Все, чем да, говорите? Что не говорить-то? Дима говорит тихо-тихо. И начинаем мять все это. Да? да? Я вот так сниму. Не надо так снимать. Пусть стоит все видно. Видно. Если что, мы будем добавлять ещё. Мне кажется, это вполне хорэ. Да, да. Да. А как я должна говорить? Ну, мне кажется... Мама, надо так разговаривать. разговаривать. Я сама по себе, я так разговариваю. Я-то что... Как видала? <laughs> не знаю, что бог Харе, вот ты сказал Харе. Амина, сюда не лезь лучше. А, сладко, мама, у тебя руки. У тебя руки сладкое. Тебя... Понюхай. Хотела. Сейчас что. -то. Я же примерно это все. Мама. Нет. Знаешь, что? Оно здесь у меня, видишь? Ты хочешь что? Не я надо, нет. Нет, оно сгущенка вот здесь. Сгущенки можно. И давай масло еще в половинку этого кинем. Может вообще все закинем? Давай, Стем. Давай сначала столько. Вот, Гуза, пошел, пошел, пошел. чувствуете? Да, чувствуем. А вы, зрители, слушаете? Слушаете. А чувствуете? Вообще класс. Все, хорош ты так не присоединишься. Сейчас придай. в разную сторону меня пойдет. Маму. Это все помешиваем, помешиваем. Так, голову. У нас какао. хватит. Может, еще добавим какао? Что-то она не темная да? Давай так же на глаз. Какао надо. Давай, давай, Там сколько? Там сколько покажи. Может, вообще все до конца. Нет, ты мне пакет открой. Вот. Ну так-то все, до конца да, можно. можно. Да, можно давай. Это уже стоит полгода. Это какая у них не пьет. Полгода. Ну, полгода. А мы как будто испорченные продукты можем. Как... А куда это испорченное? Нет, мы же пили его, но все равно. Оно стоит. Зима. Просто стоит. Да. На глаз наливаем. Давай масло кидай. Печенье. Нет, много. Сейчас сделаем всю культуру. Мне грустно стало сразу. Зачем? Не хватит? М? Мне кажется нет. Сейчас сделаем. Я сейчас тебя попью. Я не пил. Рот открой. Рот открой. Мама нахренел. Я не пил. Ты пил. Давай а -а -а. наклоняй сюда. А -а -а. Нет, а -а -а. Не, не камеру наклоняем, Нет, это сгущенка, сколько есть. Ты, заколебала, ты, ты заколебала, трясти. так ты трястили. Трясти. Мама, так где вываливается вот она. Вот так она хорошо льется. Не надо ее трясти. Она в разные стороны пойдет. Вон, видишь? Делается <связано> она. Конечно, все льется. Вот Держи трусы. Вот теперь слипнется. Все нормально. Жопа. Сейчас надо будет, мам. О, очень а ну, очень Прям и... все ровно, да? Ну, а такие делали, да? Всю, да. да? Ну, делали, да. конечно. А я пробовал? Да? Не знаю, я что ты пробовал. Может, ты вчерашний день забыл. Что мог пробовать-то? Не знаю. Ч ⁇ даже На камере послушаем заведенные съемки. Камеру ты вообще в бок поставил. Двигаешь телеску. На Нахрена я как поставила, пусть Поставь. Липнет, мам. Ты че ешь? Вкусно? Не вкусно? Фу дерьмо, да? Не кушайте. Можно, пожалуйста, мне даже подвинуть? Атошку попробую. Атошку попробую. Вот <плес> ну, я бы сейчас прямо <плес> это все сожрала. Так, не тряси, говорю, видишь, она брусная. Что трясешь? Не, не И надо трясти. Вот она так <плес> само идет. Просто вверх кармашки. А застынет она очень будет вкусно. Еще вкуснее. Вкусно. Невкусно. Вкусно? Амина, не дергай. Не дергайте мне. Все. <плес> вкусно? Так, все, все, все. Все, картошку будем делать сейчас. Да. Вот видишь, она слипается. Да. Вот видите, это да. картошка. Иди на да. Ринку качай. Иди, Дима. Дальше 40 еще пойду делать. Так, Чиполина, ты чего сидишь? Смотреть тоже хочу, не хочу видео смотреть. Хочу прям жить. Да. Так, доску оранжевую дай. Уберите пальчики, пальчики убираем, ты три эту. Что мне мазать? Что мазать? Кругляшки делай. Я... Делай. Сейчас, подожди, да, мешаться. Все. все, мама. Угу. И сахар не надо добавлять дальше. А -а -а. Мама, я с твоей крупной... Мама, ты видела? Нет. Я аминька такая. Смотри. смотри Давай. Что <Шо> хочешь? Вот она, кулаки, Смотрите, она уши. А чеснок надо Получается. добавлять? Все. Я хочешь, тебе приготовить, добавлю. А соли? Сейчас я тебе врежу, Дима. Так, морозилку это подготовили. Надо еще? А это надо еще? Не надо больше. <связи> <Это место. связи> я сам Я <съемка>. сам Есть? <связи> Крышка. Давай сюда, сюда кидай тогда. Мало, да? Все, мама, хватит сгущенки, очень много. Все, угу. Все, все. Угу. Все, можем делать, лепить. Давай, <связи> я перчатки приготовил. Тоже хочешь лепить? Кто какие хочешь лепим? Вас не надо мне. Фаридар хочет. Мы с Фаридаром только будем. Всех обладали, да? Дайте мне. Фаридар, смотри на камеру. Фаридар. Я все снимал. Надо вытереть. Ой. Можно я тоже попробую? Один. Иди. один, один, один, один, все. Можно? Нет. <смех> не делайте тогда, я все, я сделала свое дело. Большой, маленький какой. Нет, мам, ты тут боч. Да не надо большие это делать. Какие будем делать? Не такие. Мяч. Такие вот картошки. Вот. Большую картошку. Вот. Куриное, куриное яйцо. яйцо. <смех> Мешок, а в в Любишь меня? Да? Я тебя тоже. Делай, Динара, попробуй, хочешь? Я хочу сердечко. Давайте сердечки мордечки. Сейчас не будем делать. Надо это быстро все поставить в морозилку. Да? Конечно. Чтобы оно морозилку. Дима, ну давай-ка аккуратно. Делайте. Что за какая? Делай, делай, на все хотят. Руки помой. На помну уже давно. Вообще то Ну, это что-то, это не водокапывается, он как приходит с улицы, если честно, он моет. А Диме надо говорить, Дима, помой руки. Это кто такие маленькие, мам делает? Дима. Вот делайте, как я его делала. Вот я сделала. Да. Тогда они кругляшками делаются. Так-то они вот такие делаются, как я ищу. Что да. ты мне говоришь? Потому что так. Ан, делайте. Видите вот так, ага. Сердечко. Красиво. Красиво? Да. Могу, но Амина, поставь. Ага. Пойдет, пойдет. Замечательно, Давид, молодец. У него сезон то, что хорошо, конечно, у него замечательно. У него рисунки красивые, поэтому у него замечательно. Художник. Вот и прямо вал. Даже у вас таких нету. Да, Давид? Мама, что, еще куда? Сейчас Амина, делаем, ладно мы? Раскиваю хотела купить. А руки-то вот жесткие потом были. <как> Сейчас руки смыла помыла? Да, и ладно. А ты смыла помыла? Да, да. Где, колбаса? Там, где. Мама, это Там идет. Мама, это там масляная душа. Вот. Да, минда. Сейчас включать камеру. Да, да, чувак. Конечно, на камеру тут отключать можно. Да. Последнее от нас. Вот мы. Э, в ящик. Они складывают дети у меня в с Давидом двоем. Похоже на картошку. И в морозилку мы поставим где-нибудь на полчаса, да? У -у -у -у. Потом поутаскиваем и все. Окей, будут вкусняшки. Вот так они лип... липнет, все хорошо. Самый то. Самый самолет, как говорится. Амина, сейчас упадешь. Смотри, что творит. Это кошмар. Она паркурист, Она Человек-паук. Сейчас, сейчас упадешь, упадет. И как Динара повторяется делать. она угу. Ладно, пойду У -у -у. до Ринки пока. это морозилку посадим, а после покажем, когда вытащим, да, уже? У -у -у. Ага. У -у -у. Ну, полная будет, наверное, да? Да. Ага. Должно. Вкусняшки. Обожаю эту картошку. С детства. Раньше продавали, мы покупали. Продавали? Да. 30 копеек, сколько было, я не помню. Да? 10 копеек? Или 10 копеек, не знаю. Маленькая была. По копейкам продавали, не то что сейчас. Тысячи. Андрей хлеб, хлеб вытащил. Я... Хлеб, говорит, сейчас поем. Смотрите, какой хлеб у него. Нормальный хлебушек. Сверху капусту кинь. <сих pounds> так, вот картошка наша. Она замерзла. <корм void> она подмерзла. Все хорошо. Мы попробовали вкусно. Вкусно получилось. <плес> <с ochet"> <плес> <плес> а вот это хлеб. Чай будем пить. Покажу сладкое. Ты не пей, мы будем.